Всем привет. С вами Оксим. И это девятый эпизод софтеча. И благодарить ОБС за то, что он не записал 90% кадров. Поэтому следующие 40 минут выглядят вот так. Давайте, чтобы вы не смотрели на это, я лучше расскажу, что я сделал. Я сказал, что я постараюсь угонить все ачивки этой эры и пройти ее до конца. Но начать нам надо с Фидистала, который заряжает некрономикон. Автоматически. Чтобы скрафтить пятистал, нам нужно 7 кусков камня. Из ямы шокотов. Один король Перл, который у нас есть. И шадоу гем, которого у нас нет. И нам придется сходить в Даркланд, чтобы его найти. Ну, в общем, я сходил в Даркленд и убил вот это любое чудовище. Из него выпал ровно один шадоу гем. Поэтому я отправился домой. И прямо сейчас я делал пятистал, но вы этого не видите. Потому что ОБС залогал. Итак, я поставил пьедестал Все заработало, нормально Я даже ачивку получил Я решил пойти в И да, там был гром И молния Все это из-за пьедестала и некромикона Там появилось 4 Темных чудовища Те самые из Даркленда Я их убил, из них выпало ровно 7 шалугемов. Дальше я пошел бениф И начал копать тоннели, чтобы найти побольше черного кварца это, если что, был я при монтаже И логач в закончился, как видите И я нашел пещеру, огромную пещеру Дальше же буду я при записи Спрыгнем Так Факела, факела Сейчас придет тьма Нас сожрет Здоровый скелет Нормально здесь его, Мощная Так Добуем побольше черного кварца Зомби. так все уходим пока отошел к моих вещей спасибо за курочку. так ребят это уже не смешно вас как-то слишком много сейчас еще прибегут наверное да какие вы громкие поздравляю у нас зомби апокалипсис я ведь только за кварцем хотел сходить Мда. Чем? я буквально немного кварца накопал, они опять пришли, да, давайте лучше простроимся домой, я не хочу по земле идти, в принципе, того кварца я добыл, нам хватит на первое время, лучше домой сейчас пойти, да, прыгнем, нормально, идеально, пошли домой, И чуть не забыл, нам еще надо найти Агумарин, да. Поэтому давайте сейчас сходим домой Почистим наталь И пойдем за пламаридом Пусть пока дробит черный кварц Так, кварц передробился Теперь его надо переплавить Здесь у меня да, 17 единиц кварца Первый кусочек и ачивка И пока остальной кварц плавится Можно сделать мультитул Точнее начать его делать Мультитул делается Из всех инструментов которые можно сделать в Майнкрафте. Ну и это довольно полезная штука. Довольно удобная. Занимает один слот вместо пяти. Итак, теперь можно заместить все инструменты. И мультитул готов. Да, теперь можно убрать все наши ненужные инструменты каменные. Потому что мультитул их заменяет. К тому же он лучше. Так, ладно, пошли в бенеф. За аквамарином. Да. Привет, Бениф. Я по соскучился. Мне просто аквамарин нужен. Аквамарин вспомнится в верхних пещерах Бенифа. Если мы поднимемся сюда, в ту самую пещеру, немного прокопаемся, мы найдем аквамарин. Наверное. Это было легче, чем я думал. Да. Я прокопался буквально на блоков 10. Я кого Мари нашел. Нормально. А, то есть он проспектром ищется. А я... Промазал. Ну ладно. Выкопаем его. И... ачивка. Неплохо. Так. Сколько? Нормально. Возвращаемся к ачивкам. Сначала нам надо сделать пергамент. Пергамент делается из аквамарина и каких-то листов. Эти листы делаются в прессе. Из листа из Малбри. Он делается из каких-то кусочков Малбори. Это обмоченная кора Малбри. И надо прошить И она логична. Надо замочить кору. А чтобы эту кору получить, нам нужна пила. И что это за пила? Это, во-первых, лезвие из кремния и ловяной шерни. Оловянная шестерня это олово, плюс каменная шестерня. Каменная штерня это камень, плюс деревянная. А деревянная это зубы буфала, хотя можно использовать клей. Он довольно просто делается. Дальше у нас ремень кожаный, из клея и кожаных веревок. Потом медные шестерни, это довольно просто. И доски. Но эти на проблема. Это пила механическая. И чтобы она работала, нам нужен источник энергии. И самый простой источник энергии это оси. Точнее не оси, а водяное колесо. Водяное колесо будет вращать ось, а ось будет запитывать пилу. Это ось делается из черного кварца и конопляных веревок. И нам сейчас надо найти коноплю. У меня прямо около базы растет конопля. Нормально. И прямо около наших ягод еще конопля. И под нее желательно выделить часть наших полей. Теперь пошли эту коноплю дробить. Заодно сделаем клей, для этого нам надо просто поместить его плоть в котел. Так, многозначность моя вторая диме. Так, еще улова. Делаем нашу первую ось, две палки, две веревки, ось готова. И очивка. Делаем кожаный ремень и делаем 4 деревянные шестеренки. Именно столько нам надо, и делаем из них каменные. Плющим улову на наковале. Делаем из него оловянные пластины. И делаем оловянную шатеренку. Плющим медь. Крафтим две медные шестеренки, И медь у нас плавится. Да, я немного не рассчитал. Меди мне не хватает. А пока посмотрим крафт водяного колеса. о о, -о. Начинаем еще делать водяное колесо. Для этого нам нужно куча полублоков. Вторая ось готова, и знаете что? Для работы пилы нам нужна еще коробка передач. Вот она, это бронзовые пластины, две деревянные шестеренки, полублоки и ось. Тут как раз медь расплавилась, делаем бронзовые пластины, тем временем медь застыла, делаем медные слитки и медные пластины. Третья медная шестеренка готова, прицепляем к лавяной шестеренке к ремень. И крафтим, или не крафтим. Но если мы сделаем бронзовую щетеренку, то мы уже скрафтим пилу. Еее. Наш первый механизм, который не работает. Без водяного колеса. И без коробки передач. Крафтим последнюю лопасть водяного колеса. И крафтим само водяное колесо. Оу, еее. И дальше коробка передач. Полублоки. И гербокс готов. И зим. И надо от этих крафтов немного отдохнуть. Как-то рано я решил отдохнуть, а чайфики просят сделать еще один механизм. Гончарный стол, для его крафта нам нужны вертикальные полублоки. Они крафтятся с помощью пиллы, поэтому нам надо поставить водяные колеса. Я думаю сделать отвеление где-то здесь, или даже лучше здесь. Да, а пиллы будут вести воду, а вода будет крутить колеса. Так. Это вроде выглядит нормально. Да, сойдет. Теперь надо выкопать место под эти водяные колеса. Дальше тоннер Микрибокс. И поворачиваем его в нашу сторону. Ставим ось, и на нее водяное колесо. Вау. Надо еще два. Хм. Итак, цепляем усь, и на нее пилу. Эм. Так, больно. Да. Рубим полублоки. Они нужны для крафта гончарного стола. Делаем усь. Это если что, наш последний кварц. Да. Крафтим гончарный стол. И ачивка. и А, нам еще это нужно сделать. Потом. Хотя, можно сделать и сейчас. Оно, в принципе, несложно делаться. Делаем из глины э, бочку. Да. Так, ставим ось сверху на гирбокс. Ставим качарный стол. И ставим эту бочку. По идее, что делать. Э, ведро. А как вам взять? Э, а, сломать. И да, это не обжарное ведро. Теперь его можно засунуть в печку и медь. Выливаем. Наше ведро готово. И на одну ачивку у нас больше. Это полноценное мой ведро. Правда, оно не может перенести славу. Ладно, возвращаемся к нашему пергаменту. Итак, малобре дерево вспомнится практически во всех биомах. Только вот шанс небольшой, что оно появится. Ну и нам надо его найти. Предлагаю поискать на нашей горе. О, это похоже на малое дерево. Да, возможно это оно. Так, так. А, да, это оно. Только вот за мной собака гонится. Рубим его. У нас даже саженцы есть. Неплохо. Так, с помощью пилы снимаем кору. Нам уже 4. И да, нормально. Кладем кору сюда. Нашу мешалку. И мешаем Маги монтажа. Готово. Теперь ее надо просушить. И сушилки были в нашей пещере. В нашей старой пещере. Еще не забыли ее? Так, давайте заберем их сюда. А то бегать как-то на нашу пещеру не очень. Повесим эти сушилки на печку. Все-таки печка будет горячая, когда мы будем делать бронзу. Возможно, это как-то ускорит процесс. Хотя, не думаю. Так. Да, все просушилось. Забираем. Нам по идее надо еще так сделать три раза. Так, все, последняя партия просушилась, делаем из этого лист и кладем лист в пресс. Это мы заберем. Последний лист готов, забираем аквамарин и обкладываем его этими листами. И пергамент готов. Иху, а что у нас там дальше? Оу, ага, так, ладно. Сначала журнал «Звездный» из Астросфоршфри. И крафтится он довольно просто. Пергамент, аквамарин и клочок веревок. Прямо сейчас сделаем. Клочок веревок, пергамент, аквамарин и журнал готов. зим. А дальше у нас последняя чипка этой эры. «Звездный верстак». Крафится он на алтаре. Из камня. Да, это камень. Аквамарина Мрамора и верстака довольно просто кладем камень на кровавый алтарь и ждем пока он превратится это должно быть быстрым а пока посмотрим в звездный журнал по идее здесь есть еще куча ачивок которые мы конечно же будем выполнять так, да вот они ачивки и камень превратился и кладем еще один Итак, камень превратился теперь кладем его еще раз Берем наш кинжал, начинаем брать кровь с пальца. Да, очень активно так брать. И ждем, пока он превратится опять. Так, все. Второй камень готов. И пошли делать наш верстак. Сюда кладем верстак. Дальше снизу и сверху наши камни. По углам околмарин. И два блока мрамора. Некрономиклон в руки. И... Давайте. Ой, oh yeah. звездный верстак готов, и мы тоже готовы перейти во вторую эру. Так, загрузка. Сокруки и Да. Вторая эра. Там нас ждет куча всего интересного. Это стекло, тинкер Констракт, Бумага, еще Astral Sorcerer, и конечно же битвинленд Land. Но это все потом на следующую серию оставим. А это будем заканчивать. Сегодняшняя серия получилась очень насыщенной. В плане продвижения по сборке. Я надеюсь, такой формат вам нравится. Если он вам понравился, то не забудьте поставить лайк, подписаться и вступить в группу ВК. Всех вас вам жду. Ну и вы не болейте. Удачи вам. И пока.